Я Леона Романишина, я бизнес-коуч и бизнес-тренер. Я специализируюсь на целеполагании, на планировании, на личной эффективности и также на финансах. Я обожаю коучинг, потому что он меняет жизни людей, он действительно меняет жизни. Люди достают свои ценности, они из них исходя достигают своих целей. Они точно понимают, что это про них, это точно для них. И тогда у них результаты достаточно выше, потому что иначе, если мы идем не к своей цели, это точно провал, мы точно идем к провалу. И как говорит Тони Робинсон, если тебя это не вовлекает, это делает тебя слабее, а если тебя это точно вовлекает, то это делает тебя сильнее. Марафон Челендж Ми 45 шагов к цели – это вообще то, что надо пройти каждому, наверное, человеку в своей жизни, если он точно хочет достичь результата. Мой опыт работы в какоуче в этом марафоне показал, что многие люди, которые хотят достичь, они точно могут это сделать. У меня один из кейсов был, когда одна из участниц вообще пришла без цели, она не знала, чего она хочет, и через буквально месяц человек открыл свой новый свой новый салон, она сделала максимально все, и у нее была запись на три недели вперед по окончанию марафона. Это человек, который зашел вообще не понимая, как это делать, но марафон помог сделать ей это и точно увеличить свои финансовые доходы, и почувствовать себя увереннее, красивее, смелее, активнее и финансово свободнее. Я вам желаю верить в себя. Это самое главное, мне кажется, для того, чтобы человек смог достичь того, чего он хочет. Потому что вера в себя помогает точно. Понимать, чего я хочу, зачем я хочу и как я это сделаю. Приходите в марафон челленджми.